Мариуполь занимает одно из первых мест в Украине по объемам вопросов вредных веществ промышленными предприятиями. Ежегодно, ежегодно, ежегодно в среду попадает более 300 тысяч тонн отходов. Согласно Розе Петров, а в данном регионе преобладают вода восточного и юго направлений, в основном все газообразные вещества приходятся на самые густоносимые. Устанавливающие... Были газовые выбросы предприятий, формируют над городом тяжелую темно-фиолетовую зимку, содержащую вредные примеси в концентрациях, во много раз превышающие предельно добытные. В туристового водорода аммиака, фармальцитита, аммио-диазота, фензоприена и сероводорода в 6 раз, фенола в 17 раз.